В этом видео наша команда предоставляет вам возможность узнать о себе, о том, насколько вы готовы к тому, чтобы стать миллионером. Вопрос номер один. Что важнее, тысяча долларов или тысяча писем благодарности от людей, которых вы изменили? Надо понимать, что тысяча писем благодарности ценнее, чем те же тысячи долларов, заработанных с того же дела, что и тысяча писем благодарностей. Дело в том, что через свое дело вы изменили уже как минимум тысячу человек. А если понимать тот факт, что не все пишут письма благодарностей, то это количество человек, которым вы навсегда изменили жизнь, и они вам благодарны за это всю жизнь в десятки раз больше. Вопрос номер два. По какой причине вы хотите обрести финансовую независимость? Определитесь, для чего вам стать финансово-независимым, если вы просто хотите новую машину, новый дом, новый телефон, новую яхту, новый самолет, чтобы показать всем, насколько вы богаты, а остальные нищие. Ну, а если же вы собираетесь обрести финансовую независимость, чтобы комфортно жить, еще больше инвестировать в себя, Заниматься финансовым инвестированием и помогать людям, то есть делать мир лучше. Тогда ваше стремление оправдано. Оно действительно стоит того. Иначе смысла нет в том, что вы станете финансово независимым. Вы быстро обнищаете, потому что как только заработаете первый миллион, перестанете делать то, что делали и получать то, что получали. Вопрос номер три вы проводите или используете время? Средний класс всегда планирует то, как он будет проводить время. Это может быть поход в кино, вечеринка в конце недели, поход в бар или клуб. Успешные богатые люди думают, как использовать время. Например, прочесть книгу, сделать видео на канал, изучить криптовалюты, посетить семинар, пройти курс, помочь человеку. Вопрос номер четыре. На что вы потратите первый миллион? Возьмите ручку и листок, напишите то, на что вы собираетесь потратить первый миллион долларов. Спросите себя, то, на что я собираюсь потратить первый миллион долларов, действительно стоит того? Если будет не то, что действительно важно, то стоит задуматься. Возможно, именно поэтому вы еще не готовы к тому, чтобы заработать свой первый миллион. Вопрос номер 5. Вы откажетесь от ответственности за то, что имеете, или станете на путь решения проблем? Если вы выбрали то, чтобы фундаментально разложить ситуацию на мелкие задачи и одну за одной выполнять их, тогда вы на правильном пути. Если же вы не хотите нести ответственность за то, что вы имеете, тогда надо задуматься над собой. Что-то с вами не так. Пора менять свои ложные убеждения. Вопрос номер шесть. У вас душа раба или свободного человека? Другими словами, остаетесь ли вы собой при любых обстоятельствах или при малейшем отклонении в ваших планах, вы выходите из строя. Если вас носит из стороны в сторону при малейшем отклонении от того, что вы запланировали, тогда пришло время работать над собой. Пора менять себя. Вопрос номер семь. Вы занимаетесь тем, что любите, безусловно, любя, или работаете, потому что за это платят большие деньги? Если то, чем вы занимаетесь, вас не вдохновляет, не мотивирует и не приносит пользу людям, тогда стоит задуматься, стоит ли заниматься этим вообще. Если вы делаете что-то, потому что вам за это платят деньги, насколько большая сумма, неважно, стоит задуматься над тем, что пора менять себя, иначе вы не станете миллионером. Эти семь вопросов вы можете задать себе в любой момент в вашей жизни. Благодаря им вы сможете определить, насколько сильно вы улучшили свое мышление, чтобы заработать миллион долларов.